Привет всем! Очередной тренировочный день, и у меня за спиной новая площадочка. Давайте начнем с ее обзора. Во-первых, что хочется заметить, площадка выполнена из дерева. В отличие от современных металлических площадок, она выполнена из дерева. И, честно говоря, есть, есть примеры качественных площадок, которые стоят десятилетиями сделаны из дерева. Есть такая площадочка в Эстонии и в Хорватии, те которые я знаю. Вот. Собственно, не знаю, когда давно поставили эту площадку, но состояние ее вполне приличное. Здесь вот такие вот интересные рукоходы есть. Конечно, все, все дико низкое. Видимо, для детишек. Но вариантов особых где тренироваться у нас нет, поэтому... Вот этот турничок для нас. Поэтому придется заниматься здесь, и отжиматься вот на этой прекрасной штуке. С приходом зимы, в те моменты, когда я забываю дома... Свои утепленные перчатки и занимаюсь в летних Я прям очень люблю Очень люблю упоры для отжиманий Чтобы не надо было в снег и, нормально. и брусья приятные, маленькие Конечно, много на них ничего не поделаешь Но зато закнутыми концами И металлически Удобно И, естественно, хренатень Хренатень раз И хренатень два синенькая Кто-то выкинул Энное количество Десятков тысяч рублей на эту хренатень Прям Лучше бы еще один турник поставили нормальный. Было бы гораздо лучше. Вот, в общем, такая небольшая площадка со всякими интересными комплексами, комбинациями, да, вот такое не часто встретишь. Если бы ее еще для взрослых сделали, она была бы вообще шикарная. Но тут все детское. Вот, так что разминаемся и погнали! I Ну вот такая вот вышла тренировка сегодня. Пара вещей, которые стоит сказать вначале. Во-первых, перчатки в два, они очень-очень липкие. Я имею в виду. Реально, очень липкие. Поэтому в них делать, конечно, все эти плеометрику, нестабильные вещи, где надо руку снимать. Вообще нереально. Это я еще вчера на брусьях понял, когда мы делали тысячу отжиманий. Но у меня не было выбора. Вот, ну.. Блин, на их тоже просто вот она прилипла и очень тяжело. Поэтому было неудобно. Второй момент, когда вы делаете подтягивание, допустим, да, и нажимаете, напрягайте пресс, всегда держите в напряжении пресс, не чтобы вас шатало, да, постоянно, а вы должны быть четко. То есть вы подтягиваетесь ровно, пускаетесь ровно, всегда контролируете, напрягайте пресс, дополнительная нагрузка, опять же, делает более эффективным это упражнение. Что касается самой площадки, дерево, это, конечно, отстой. То есть, я вот пока разминался, думал вначале сделать немножко австралийских повторений, для того, чтобы разогреться. Вот на этом маленьком турничке, который у меня за спиной. Я теперь всегда делаю австралийские и отжимания от перекладины для того, чтобы разогреться, потому что техники продвинуты, они сложные, они требуют сил. Соответственно, нужно быть готовым. И я заметил, что здесь, во-первых, нету двух этих, а во-вторых, когда я начал делать, то есть, ой, вот эта вот штука, Вообще нестабильно. Площадка того и гляди развалится. Так же, как вот сейчас мой льзак упал. Также пойдет эта площадка. Может, не дай. Конечно, кто-нибудь будет на ней заниматься, кто-нибудь из детишек. Может разбиться, погибнуть. Ух, конечно, плохо. Плохо, что московские парки, Мосгорпарк, не следит за состоянием спортивных объектов, из-за чего люди могут травмироваться. Например, в нескучном, несмотря на то, что там написано, что должны каждый день в 12 убирать площадку ее вообще не чистят из-за чего там ледяная корка на которой все подсказывают падают а когда ты нажимаешь кнопочку экстренного вызова или связь с администрацией то тебе говорят что сегодня мал выходной день никого нет поэтому ничего не знаем ну что ж может быть если кто-нибудь там умрет они задумаются о том что надо было чистить площадки ну все может быть в любом случае на сегодня это все Увидимся завтра на какой-нибудь другой площадке, надеюсь, более высокого качества. Вот. Ну а для тех, кто спрашивал про деревянные, да, дерево отстой. То есть, ну, видимо, либо не в нашем климате, либо не в таком дереве. Но лучше делать металлические площадки, они более долговечны. Это факт. Все, пока.